Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рэнди Влад. Блин, ребята, началось просто безумное жаркое лето, которое помогает нам сбрасывать лишние килограммы жира. Так почему же не воспользоваться этой ситуацией и не накачать себе 6 кубиков рельефного пресса? С сегодняшнего дня я буду каждую неделю выставлять новую программу тренировок на пресс. Так что не забудь на меня подписаться, чтобы получить следующую программу тренировок через неделю. Но пока выполняй программу тренировок из этого видоса, на протяжении 7 дней ты увидишь пресс на своем животе. Работа! Итак, первое упражнение называется «Скалолаз», Сделаем его на протяжении 30 секунд, стараемся содействовать пресс. Второе упражнение это скручивание, делаем 30 повторений и чувствуем как наш пресс уже начинает гореть. Третье. Делаем 15 повторений складки. Ноги держим не опуская. Четвертое. Стоим в планке 80 секунд. Стараемся не болтаться. Блин, ну а вы только посмотрите, кто пришел поддержать меня, когда я качаю пресс. Ну ладно, продолжаем. Пятое упражнение называется «Водолаз». Сделаем его 35 секунд и руки разводим в стороны. И в завершающее упражнение мы должны потянуть наш пресс на протяжении полуминуты. Мы должны его чувствовать, и он у нас скорее всего будет болеть. Ребята, напишите в комментарии, сколько кубиков пресса у вас на данный момент и сколько кубиков вы хотите видеть на своем животе. Пока!